Всем привет! Хочу сегодня рассказать вам по подключению ПР к PR, точнее китайский 200 к основному датчику Данфос и китайским термопар. Короче, столкнулся я с таким. Подключил я датчик Данфос и китайские вот эти термопары к аналогичному ходу ПРК. Ну, соответственно, написал небольшую программу. Ну, выхода просто дал. Вот. И получилось так, что при нагревании. Вот, допустим, вот этой термопары. Температура показывающая. Допустим, вот температура подачи выходила. Ну, в отрицательную сторону. То есть, 16 там 13, 10, 9, 8 с я Потом ну, в минус уходил. Вот. Как я с этой задачей справился? Вот что у меня получилось. То есть, взял аналоговый вход. Сейчас, секунду. Аналоговый вход. То есть, 4,20 мА. Выставил там пределы минус от 100 до минус 100 верхний и нижний предел. Вот. Вставил функцию. Ну, операцию FMO. Она это операция умножение чисел с плавающей запятой. Она нужна была для того, чтобы избавиться от. Отрицательного числа на pR, то есть на самой PR -ке. Здесь он показывал, когда нагревали, нагревали нагреваем, находил, там получалось, допустим, минус 16. Здесь вот минус 16. Чтобы от минуса здесь избавиться. Соответственно, я поставил константу и присвоил ей значение минус 1, То есть приходит сигнал отрицательный, допустим, минус 16. он умножается на минус 1 и получается у нас то есть 16 градусов. Вот, дальше присвоил, дальше взял функцию Сабовскую. Вот. Вот, в данные, ну данные функции это Подстройка, калибровка, как по называется. То есть, допустим, ну, не нагревая термопару, и в комнате, допустим, температура 20 градусов. Ну, к примеру. Вот. Темпера... Ну, термопар показывает, допустим, 29 градусов. Вот. и То есть, чтобы сместить нам до комнатной температуры, то есть... Мы задаем константу, вставляем еще, допустим, 21. И то есть получается она, ну, допустим, там 23 ну, градуса, она смещается на 21. Там получается 3 градуса. Ну, к примеру, это бывает. Вот, То есть функция вычитания. Вот. Ну и соответственно, далее, далее, чтобы вот это много места не занимало, я сделал у нее макрос. То есть ввел вот то есть создал макрос вот он сохранил его вот и его можно вот увидеть в сохраненных у меня макросах вот подача обратка помещение температуру помещения вот то есть этот макрос можно вынести вот эту вот данную часть удалить вставить его и все будет работать как при данной системе вот так на этом пока что все. Дальше буду делать пит для управления котлом. Вот, то есть будет подача, обратка, температуру помещения. и на вот четвертый выход, точнее вход. Буду давать управление с резистор тоже резистор на ну, 424 20, 20 миллиампера вот. так, что, так, то, так. Ну, соответственно выставлю покажу вам схему что у меня получилось калиброванно вот. ну, на этом все спасибо за просмотр кому понравилось подписывайтесь на мой канал